Продолжаю обзор про мужскую серию. Все позиции половиной тысячи. Подписчикам скидка 10%. Портфели все разные. Показываю. Это производство города Уфа. Кошгалантеринная фабрика, которая более 50 лет. Вот такое широкое дно. На задней стенке карман на молнию всю длину. Здесь рамочный замок, который застегивается вот на такой вот ключичек, волшебный ключик. Вот он, маленькой, вот Так, идем вовнутрь. Внутри смотрите сколько отделов Один, второй. здесь еще во всю стенку длинный карман вот такой регулируемый ручка ремень который крепится вот здесь вот сверху на кольца Вот здесь вот, для разных принадлежностей, канцелярских в том числе, разные отделы. Вот здесь вот, смотрите, еще один карман на молнии во всю длину сумки, э, портфеля. Во всю длину портфеля. По факту получается, давайте считать сколько отделов. Один, два, три четыре и еще один карман большой пять отделов от это модель семьдесят семь тридцать девять это пол первый был полужесткий портфель а следующие модель 39,57. Она вся жесткая, формованная. Здесь вот такие ножки. На заде только карман на мумии. Ручка и короткая, и длинная. Длинная, нерегулируемая. Просто на карабинах. Есть также... Ключик от волшебной дверцы. Волшебная замочка рамочного, Вот он маленький. Идем вовнутрь. Здесь, смотрите, один отдел. Средняя перегородка на молнии. Как до поделения идет. Второй отдел. И третий. Получается раз, два, три, три отдела и большой карман. Цена у него тоже две с половиной. Есть еще у нас два красавца. Вот такие. Они чуть-чуть поменьше, нежели предыдущие. Это темный лак Крокодил. Очень красивый. Это портфели производства Галантея. Город Минск, Белоруссия. Качество у них отменное. Сами знаете, как Галантея шьют. И, кстати, предыдущее видео Снимала женские сумки ей более 96 лет. То есть они отметили уже вот такую дату. Целый век шьют для нас и радуются продукции. Вот такой вот ключик. Вот от этого замочка. Так, сейчас покажу, что внутри. Ножки. Фурнитура, конечно, здесь исключительная. Здесь даже на, смотрите даже здесь на рамочных ручках даже здесь на рамочных ручки на рамочной ручке вот такая вот фурнитура надежная так идем вовнутрь. вынимаем наполнитель на задней стенке карман на молнии во всю длину сумки во всю длину портфеля внутри Всякие отдельчики под канцтовары. Перегородка на молнии, как до поделения, и еще одно отделение. Вот такой вот портфель. Так, номер его. Сейчас скажу. Тридцать девять, триста восемь. Цена у него три с половиной тысячи. Правильно да. А эти портфели? 2 Все правильно. А то могла ошибиться. Так, это портфель. Он немножко отличается от того чуть-чуть. внешний. Сейчас покажу разницу. Чтобы было понятно. Это первый, это второй. Они формованные жесткие. На задней стенке карман на молнии, сбоку дополнительные крепления для длинной ручки, длинная ручка ремень, так как и в предыдущей модели серого крокодила. На задней стенке карман на молнии, перегородка на молнии, которая является дополнительным отделением. Вот такой отдел и вот такой дополнительный карман. Балуйте своих мальчиков, девчонки. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите, что вас интересует. Обязательно на для вас Пока.